Народ, сегодня меня понесло в наш ростовский краеведческий музей. Здесь выставка проходит хищных растений, всякие там мухоловки. О, половецкие каменные извоения, произведения монументального искусства восточноевропейских кипчаков. Одиннадцатый. Это что такое? Это имя? Первая половина... А, от одиннадцатого до первой половины тринадцатого веков. Из ракушечника, песчаника, известняка или гранита. Профессиональными режечиками. Одиннадцатый, тринадцатый век. Так, ладно. Поснимаем. Где они еще? Вот они еще две. И пойдем вот туда, вот, видимо, в подвальчик. Смотреть, как цветы жрут мух. Это вход в музей. мы знаем.